Информагентство Ледокол, подскажите, вы знаете про то, что завтра день Конституции? Да, конечно, знала, я вообще-то знаю законодательство немножко нашей Российской Федерации, это я все знаю. Так, все отлично, а как считаете, ну это важный праздник, отмечать день принятия Конституции? Ну я к этому спокойно отношусь, отмечают молодцы, не отмечают тоже молодцы. Хорошо, чем является Конституция Российской Федерации по вашему мнению? Ну, знаете, в наше время Конституция, в принципе, не имеет никакого значения В нашем государстве поэтому Просто я как сама юрист, юрист Поэтому я считаю, что она Не имеет никакого отношения ни к чему Это хорошо, что вы юрист У меня тоже есть знакомые юристы Так, ну а по поводу наступающего Нового года Как вы считаете Есть новогоднее настроение у людей? У вас лично? Девочки, у вас есть новогоднее настроение? Нет, нет в смысле? Есть, mm -hmm. есть есть. Вот у девочки есть, значит у меня есть. Это хорошо. Ну, а вообще в целом в обществе как-то это Новый год, с чем связан? В обществе никакого ничего нет. У нас дети ждут елку поставили, чтобы... Да никто ничего не ждет. Ну а какие изменения в материальном мире? То есть у вас может зарплата увеличится, уменьшится, тарифы ЖКХ. Как вы считаете, что будет в следующем году? Я ничего не считаю. Я знаю одно, что я, как говорится, ничего у нас не... У нас только все цены возрастут просто на все и все. Ну, на тарифы же тоже возрастают с 1 января и с 1 июля. Конечно, на все возрастет. Ну, вот это единственный подарок, который точно всем обеспечен. Благодарю вас за ответ. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Подскажите, что завтра за день? А день Конституции. Хорошо. а Как вы относитесь к этому дню? Как считаете, что такое Конституция? Это инструмент или это какой-то незыблемый, незыблемый закон, который нельзя никогда изменить? Ну это законы, но Конституция, она, по-моему, подлежит правкам все равно. Хорошо. Но ну, а недавние правки двадцатого года, как вы считаете, они пошли на пользу трудящимся или нет? Ну ничего могу, не могу сказать на этот счет. Хорошо. Скоро Новый год. Вы чувствуете новогоднее настроение какое-то? Да, безусловно. Хорошо. А что ожидаете от следующего года? Как вам жилось в этом году, например? Ну, в этом году довольно трудно, а следующий, не знаю, надеюсь, станет полегче. Угу. Слышали про то, что с 1 января сразу вырастут тарифы на ЖКХ, на электричество, на воду? Нет, не слышала. Ну, вообще, это каждый год происходит два раза в год, 1 января и 1 июля. Знали об этом? Нет, не знала. Ну, вот это главный подарок к любому году. Благодарим вас за ответы, удачного дня. До свидания. Хорошо, Хорошо. меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Подскажите, вы знаете про завтрашний день? Ну, да, 12 число. Ну, а что будет в этот день, какой праздник? Нет, не знаю. А. Ну, а про деньги Конституции слышали что-нибудь, когда-нибудь? Ну да, когда-нибудь, да, был дело раньше. Понимаю. Хорошо, как относитесь к Конституции Российской Федерации, к недавним изменениям? Считаете они полезные, бесполезные? От, ну, отношусь нормально, как любой законопослушный гражданин. Ну, особо не вникала. Ну, может, такой провокационный вопрос. Как вы считаете, Конституция это непреложная истина или всего лишь инструмент, который, если надо, можно и поменять? Ну, конечно, инструмент, который можно поменять в любое время. Замечательно, отличное мнение. Это еще не все, так как у нас Я сейчас радуюсь. предновогодние еще пара вопросов. Извините. Благодарю тогда за ответ. Здоровья вам. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Вы знаете, какой завтра будет день? Завтра будет воскресенье? Да, нет, не знаю. Ну, завтра день Конституции, это вот из праздников. декабря, знаем, да. Ну, вот, как вы считаете, Конституция является инструментом в руках правящего класса или все же... Каким-то незыблемым законом, который нельзя изменить, ему надо все время подчиняться. Инструментом, инструментом, определенно. Я не готова отвечать на политические вопросы. Хорошо. Ну, а вообще, считаете этот праздник важно отмечать, Неважно? важно? Считаю, вообще, праздники надо почаще отмечать, считаю важным, но не на политические темы. Согласна. Надо, вообще, устраивать праздники надо почаще, потому что... Все серо, вокруг тускло. Я не знаю, я у меня, вот, у меня лично у меня лично фоном идет депрессивное настроение, поэтому хотелось бы почаще какие-то такие праздники, просто настроение, чтобы поднималось. Но меня не радует. Праздник ну, понятное дело. А как считаете, вот новогоднее настроение у вас уже появилось, девушки? Да, да, определенно, да. Это хорошо, это радует. А вот как вы думаете, за 2020 год, Цены на продукты питания ну и вообще на все остальное выросли в магазинах или нет? Да, определенно выросли. <свят> Причем э, в колоссальное количество в колоссальном масштабе, да. А это связано с политикой, девушки? Как это вы думаете? Прямо связано с политикой вообще. <свят> да, <свят> да, точно связано. Так, хорошо. А вот предстоящее празднование Нового года: оно что вам принесет сразу, вот 1 января? Не знаю, даже еще пока... Если честно, очень, очень лень отмечать праздник, потому что опять начнется вот это вот наготавливать, потом это все убирать, доедать. Не Я это. не хочу особо это праздновать, хочу просто дома посидеть, посмотреть интересный какой нибудь фильм и все. Не хочу ничего накупать, не хочу вот как вот традиционно это все праздновать. Да. Прекрасно вас понимаю, но, но 1 января тут же поднимутся цены на все ЖКХ услуги То есть тарифы ЖКХ возрастают 1 января и 1 июля каждого зачем года Я об этом рассказываю, зачем мне настроение портится? Я об этом не знаю, спокойно живу Я вообще этим пока не занимаюсь, не контролирую Я с родителями живу, у меня все нормально Зачем мне это пугаете? Ну родители же не вечно. К сожалению. Поэтому рано или поздно придется настроение с этим столкнуться. понизилось, настроение испортилось. Просто. За кадром уже тогда об этом поговорим. Так, и последний вопрос. Как вы считаете, в следующем году мы будем лучше жить или хуже? Да, я устроюсь на работу в следующем году. Мы будем все жить лучше, я считаю. Хотелось бы, конечно, получше, но там как получится. Пока не ничего. Хорошо, благодарю вас за ответ. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Вы знаете, какой завтра день? 12 декабря, день Конституции. Отлично. А как вы считаете, Конституция – это незыблемый закон или всего лишь инструмент в чьих-то руках? Ну, я думаю, все-таки это, в принципе, должен быть законом. Конституция должна быть законом, а уж... В чьих руках и как она, скажем так, применяется, применяется? да, это уже другой вопрос. Но все-таки это должно быть законом. Хорошо. По поводу предстоящего Нового года, что вы скажете? Как в этом году жилось? Хорошо ли жилось? Плохо ли жилось трудящимся? Это, ну, за, за всех трудящихся я не знаю, конечно. Не, ну, ну, я скажу, в связи с этим, я не знаю, коронавирусом, год был, конечно, непростой. Ну, надеюсь, что это скоро все закончится. Хорошо, а как вы заметили, повышались цены в магазинах, понижались? Ой, повышались. Оста... Ой, повышались. Хорошо. И... Ну, да, достаточно намного. я сейчас не могу конкретно сказать, но, да... Некоторые даже на 50 процентов прямо ощутимо повышается. Так, понимаю, понимаю. Так, ну а в следующем году, как думаете, тенденция сохранится? Как Новый год-то будем встречать? Ну, тенденция в чем сохранится? Повышение цен или в чем? Я Именно думаю, в повышениях цен. Я думаю, повышение цен это неизбежная беда нашей, ну, не знаю, страны или ты чего? Потому что с каждым годом цены, к сожалению, не падают, а только растут. Раз за это зарплаты бы так росли, как цены? Ну так это невыгодно тем, кто занимается управлением. Ну, в этом вся беда. А как вы считаете, Новый год будет лучше или хуже предыдущего? Ну, я все-таки надеюсь на лучшее. Хуже уже некуда. Так, хорошо. Может, слышали про то, что с 1 января сразу повысятся тарифы Жкх? Но, если честно, то нет. Не слышала. Это каждый вообще? год. Произ... Ну, это да. Но они еще и среди год повышаются. Да, 1 июля. Я... Да, поэтому за этим не уследишь. Но я, конечно, не знаю, куда еще тоже. Это, не... это уже... Ну, как, куда ЖКХ? еще? Ну, в том-то и дело, а на что жить остается? Вообще ни на что. Продукты дорожают, цены ЖКХ дорожает, все, жизнь дорожает. Ну, и, сказали я... же недавно, что у нас страна недостаточно закредитована. Вот, пожалуйста, берите кредит. Знаете, я постоянно в кредитах. Я работала в банке 20 лет, и вот... Ну, как бы это, с одной стороны, это удобно, большую, скажем так, большую вещь, квартиру, ты вряд ли когда накопишь. Ну, а вот по мелочам, я думаю, вот телефоны, холодильники, это все-таки кредит на это брать, это уже это уже страны, что даже люди, человека на первое, необходимое, не, не может позволить себе купить без кредита. Хорошо, благодарю за ваш ответ, удачного дня. Вам... До свидания. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство агентства «Ледокол». Знаете, какой завтра будет день? К сожалению, нет, не знаю. Хорошо. Про день Конституции что-то слышали когда-либо? Ну, вообще-то нет, если честно. Ладно. А как считаете, Конституция – это инструмент в чьих-то руках или незыблемый закон, который никогда не изменяется? Ну, вообще-то я думаю, что, конечно же, закон. Хорошо. И другая тема еще, насущная, предновогодняя. Как вы, ощущаете новогоднее настроение, не ощущаете? Ну, вообще-то, да, как бы обстановка неплохая. <с> обстановка такая новогодняя, праздник, город украшивают постепенно. Ну, это видно, да. <с> Хорошо, как считаете, за этот год цены в магазинах поднялись, опустились, остались без изменений? Думаю, что поднялись. Поднялись, конечно, не думаю, а так и есть. Так, ну а на новогодний стол стало, как собирать, легче, труднее? Да я думаю, что труднее, конечно же. цены поднялись. Ну а зарплаты, может, следом поднялись? <смех> ну, зарплаты, как бы, ну не опускались, не опускали зарплаты. Хорошо. Так, и как считаете, какой главный новогодний подарок будет в стране? Трудный вопрос, я не могу ответить на это. Ну, может, слышали про то, что с 1 января и с 1 июля дважды в год повышаются тарифы ЖКХ? Ну да, это, конечно, я слышал. Ну, повышаются тарифы. Повышение тарифа, значит, будет на Новый год. Как вам такой подарок? Ну, подарок э -э, ожидаемый, так сказать. Хорошо, благодарю вас за ответы. Хорошего настроения.